Здесь сразу я уже говорила, да, что это вера, повторяющийся сценарий. И, он будет, и это будет повторяться до тех пор, пока кажется, что вот, ну, вот это все повторяется. Но здесь необходимо также пронаблюдать, ну, например, какая-то ситуация. Ситуация просто произошла еще раз в момент. Который, который проявляется, то есть таким образом абсолютно да, проявляется. И если есть некий спор, несоглашательство, еще потом после этого возникает чувство вины, оно будет повторяться и повторяться, пока вы не расслабитесь, потому что это опять на, на системе правильно-неправильно, на вере в это убеждение, что вот... То есть идет некий спор, что вот сейчас так и должно происходить, почему оно так происходит. Но если корень вытаскивать, там прежде всего еще вера в то, что вот ситуация повторяется и повторяется.